Приветствую вас, друзья, в эфире программа «Смел обзор» на канале «Субъективные мнения эритических людей». Итак, так как нам сказал наш юрист, мы идем в Федеральную антимонопольную службу. Вот ее сайт, Управление Федимо... Федеральной антимонопольной службы по Костромской области. Так, как там пробраться? Вот прием граждан. 12 декабря 2017 года. Но ну, мы уже опоздали. Для начала вообще надо посмотреть, как писать заявление. Вот образцы документов. Вот, собственно говоря, заявление о нарушении законодательства Российской Федерации о рекламе. Так, что тут должно быть включено? Так, господину Ревельцеву. Порядок обращения. Порядок обращения. Значит, здесь несколько вариантов в онлайне можно подать. Можно подать с помощью электронной почты выбираем написать UFAS вот она эта страничка что мы здесь видим так, как я уже говорил есть два варианта это либо мы пишем в онлайне либо мы пишем на электронную почту вот здесь условия 15 дней есть телефончик. Четвертый этаж улица Калинская. Дом. Какой-то там дом не вижу. Хорошо. Для начала тогда мы пытаемся писать заявление в онлайне. Вот она форма. Фамилия. Юридическое лицо. Юридическое лицо e-mail. Так, выбираем. Выбираем нашу тематику о нарушении закона о рекламе так собственно говоря пытаемся загружать файл нашу видеошку не идет пишет что в общем то видео с таким расширением невозможно загрузить хорошо тогда мы пытаемся это сделать с помощью письма на электронную почту вот оно вот он адрес Ага. Открываем почту, пишем название письма непристойности на улицах Костромы. Ага. Дальше что мы делаем? Теперь, наверное, надо загрузить файл. Сейчас попробуем загрузить файл. Так. Так. Вот у нас крепочка. Ага. Загрузка пошла, как мы видим. Все нормально. Здесь загрузка идет. Ждем какое-то время, когда у нас загрузится наш файл, наше видео. Угу. Так, вот оно заявление. Мы копируем заявление. О нарушении законодательства Российской Федерации о рекламе. Пишем. 31 декабря 2017 года. И так далее, и тому подобное. Указываем адрес, где это все произошло. И просим, собственно говоря, произвести расследование, произвести проверку точнее. И наказать разместившего рекламу. Так, дальше что? Дальше нам осталось, наверное, только отправить это сообщение только отправить наше заявление и наш файл, ага, копируем это из Word, ставим собственно говоря в письмо, так вот он наш, вот оно наше видео. Все есть, осталось только нажать кнопку «Отправить», и наше письмо полетит в фас. Посмотрим, что они нам ответят. Итак, все, спасибо. Всем до свидания. Подписывайтесь, ставьте лайки.